Уважаемые коллеги, добрый день, меня зовут Дмитрий Лины, и в моей следующей лекции мы поговорим с вами о выходе стороны из договора и минимизации негативных последствий с этим связанных. В частности, мы обсудим критерии минимизации убытков, на которые суды обращают внимание в своей практике. Смотрите на видеоконсультант.